Кэй, hey, люди, посещающие курсы психотерапии Немиркин. Добро пожаловать обратно на наш канал. Вы когда-нибудь чувствовали, что ваша жизнь просто все идет не так, как ты хочешь? Вы не мотивированы или устали от повседневной жизни? В наши дни бывает так трудно установить для себя здоровые привычки и цели, когда кажется, что все происходит со скоростью миллион миль в час. Между школьными занятиями, работой и хобби может быть трудно определить, что расставить по приоритетам. Однако есть несколько общих правил, соблюдение которых значительно улучшит ваше мышление и привычки. Итак, с учетом сказанного, вот шесть правил, меняющих жизнь, которым нужно следовать каждый день. Во-первых, если возможно, ложитесь спать пораньше. Вы засиживались допоздна, чтобы подготовиться к тесту на следующий день? Большинство людей не понимают, насколько важен сон. Например, согласно исследованию Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, жертвовать сном ради дополнительного времени на просмотр контрпродуктивно. Учащиеся из нескольких средних школ Лос-Анджелеса сообщали в дневниках, как долго они учились, как долго они спали и испытывали ли они проблемы с успеваемостью. Они обнаружили, что уменьшение количества сна для учебы на самом деле было связано с более плохими результатами теста, викторины или домашнего задания, что было противоположно намерениям студента. Это означает, что вы должны стараться уделять приоритетное внимание сну, чтобы оставаться счастливым и здоровым. Во-вторых, избегайте социальных сетей по утрам. Пользуетесь ли вы социальными сетями первым делом утром, когда встаете? Хотя социальные сети – это интересный способ оставаться на связи, слишком часто их использование может принести больше вреда, чем пользы. Например, вы можете начать сравнивать себя с различными влиятельными людьми и знаменитостями. Вы также можете начать зацикливаться на количестве лайков, которые вы получаете. И если это не кажется таким уж большим, вы можете попасть в ловушку негативных мыслей. Эти вредные установки особенно вредны по утрам, потому что именно они задают тон вашему дню. Собираетесь ли вы проснуться, чувствуя себя отдохнувшим и готовым воспользоваться моментом? Или позволите социальным сетям сбить вас с толку? Номер три. Верьте в себя, осознавая при этом свои ограничения. Вы, вероятно, слышали фразу «все возможно», но иногда лучше смириться со своими потерями, чем форсировать то, чему не суждено сбыться. Например, если отношения доходят до сути, если это вызывает у вас постоянный стресс, страх и истощение, подумайте, стоит ли продолжать заниматься этим. Точно так же, если погоня за работой и мечты заставляет вас постоянно чувствовать себя опустошенным и тревожным, спросите себя, действительно ли ради этого стоит жертвовать своим эмоциональным благополучием. Суть в том, что хотя вера в себя важна, она не должна быть слепой. Вместо этого он должен быть сбалансирован с вашими ограничениями. Номер четыре. Найдите время для обучения. Есть ли у вас какие-нибудь хобби? Если да, то каковы они? Хобби – отличный способ поддерживать умственную активность. Когда ты вырастешь, важно найти то, чем вы увлечены вне работы или учебы. Таким образом, вы сможете вести более сбалансированную, увлекательную жизнь. Это может быть что угодно, от игры на музыкальном инструменте до приготовления пищи. Главное, чтобы вам это нравилось. Номер пять. Относитесь к другим так, как они хотят, чтобы относились к ним. Не путайте это с фразой «Относитесь к другим так, как вы хотите, чтобы относились к вам». Хотя в некоторых сценариях это имеет смысл. Может быть более разумно относиться к другим так, как они хотят, чтобы относились к ним. То, что может сработать с вами, может оказаться не лучшим, чем то, что работает для других. Например, вам может понравиться, когда вам говорят прямо, но это может быть слишком прямолинейно и грубо по отношению к другу, с которым вы разговариваете. Вы также должны учитывать их чувства и соответствующим образом приспосабливаться. В конце концов, нет двух одинаковых людей, так зачем же относиться ко всем одинаково? И номер шесть – сохраняйте позитивный настрой, когда что-то идет не так. Это ваш первый инстинкт – представить себе наихудший сценарий развития событий. Наш мозг имеет тенденцию заставлять ситуации казаться намного хуже, чем они есть на самом деле. Затем много раз мы осознаем это только спустя долгое время после свершившегося факта. Поэтому, хотя это может быть трудно, постарайтесь остановить свой внутренний инстинкт немедленного погружения в спираль негативных мыслей. Таким образом, вы меньше напрягаетесь и с гораздо большей вероятностью будете принимать спокойные, рациональные решения. Как вы думаете, помогут ли вам эти правила в повседневной жизни? Если да, то какие именно и как? Не стесняйтесь комментировать ниже свои мысли, предложения или опыт. Если вы нашли это видео полезным, поставьте лайк и поделитесь им с друзьями, которые тоже могут честь его ценным. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на колокольчик уведомления для получения дополнительной информации. Все использованные источники добавлены в поле описания ниже. Супер спасибо, что посмотрели. Увидимся в следующий раз.